изначально планировки была небольшая кухня, гостиная, прохода, разумеется, и небольшая комната. Как вообще кухня-ниша, кухня-столовая наша тут вписалась в интерьер, стала сердцем квартиры? Это у нас шкаф. Расскажи, почему он здесь появился? Так мы не нарушаем правила расположения помещений с мокрыми процессами. Заказчица изначально хотела здесь сделать во всех помещениях лофт. Мне кажется, квартира стала настолько функциональной, что заказчица будет наслаждаться. Всем привет, меня зовут Татьяна Рубакова, я исполнительный директор компании Real Project. В этом выпуске мы решили перейти от теории к практике, и я вам покажу обзор квартиры с перепланировкой, и судя по отклику на последнем видео, вам он точно понравится. Квартира располагается в ЖК бизнес-класса, двухкомнатная, общая площадь 62 квадратных метра, располагается на седьмом этаже. Мы уже получили разрешение на перепланировку, поэтому сейчас полным ходом идут строительно-монтажные работы. Сегодня на объекте мы будем не одни, с нами будет автор проекта, дизайнер Алина, она нас уже ждет. Пойдемте. Алина, привет. Привет. Друзья, знакомьтесь. Дизайнер интерьера Алина. Она является автором этого проекта. Сегодня нам Алина расскажет, что здесь произошло, потому что действительно интересная перепланировка в этой квартире. Алина, давай начнем с того вообще, кто здесь будет жить, какие были моменты, которые привели к такой перепланировке. Здесь будет жить молодая девушка с двумя детьми. Изначально вот в этой вот квартире, в изначальной планировке была небольшая кухня, гостиная проходная, разумеется, и небольшая комната. К нам пришла клиентка, которая сказала, что ей нужна нормальная, полноценная, непроходная комната, ее спальня. Большое пространство, в котором будет и обеденный стол, и зона отдыха, и кухня. И при этом, при всем, разумеется, детская для ее двоих, двоих детишек. Что я предложил в этой ситуации? Причем, я сколько помню по плану, вот эта комната, кухня, что-то 9-6 квадратных метров. Да, она очень маленькая, там нельзя разместить даже полноценный стол обеденный. То есть там совсем мало <laughs> пространства. Этот вопрос мы, кстати, решили тем, что мы объединили ее с ООДЖИ И как раз разместили там ее полноценную спальню, которая теперь около 12 метров. То есть это прям вот, это та площадь, которая подходит конкретно для спальни, но не для кухни. Да, конечно. Это вот именно изолированная комната, в которой свой шкаф, какие-то небольшие кресла, кровать. В этом пространстве мы организовали кухню. Это вообще, в принципе, это кухня столовая. Здесь мы организовали кухню, заехали на пространство коридора, то есть увеличили это пространство. Здесь мы сделали зону отдыха, гостиную, и здесь у нас будет полноценный стол для нее, для детей. И там у нас остается именно детская? спальня для детишек детская, да, ага. со встроенным шкафом. Смотрите, почему я говорила, что перепланировка будет очень э, интересной и с изюминкой. Последнее видео у вас получил большой отклик про кухни-ниши. Так вот, в этой квартире, по сути, у нас организовалась кухня-ниша на площади коридора. То есть это может быть два варианта. Либо это кухня-ниша, либо это кухня-столовая. В данном случае проект прошел согласование как кухня-столовая. Суть в том, что она у нас располагается, кухонная зона кухни столовой над коридором да. ниже расположенной квартиры. А, так мы не нарушаем правила расположения помещений с мокрыми процессами. Да, как раз у нас все вот эти вот приборы выведены вот в эту вот нишу и вот в эту. Так что мы не трогаем никаким образом гостиную изначально. А, кухни... Кухонной зоны, кухня столовой у нас подведены все коммуникации, это водоснабжение. Да, да. да, кстати, это очень интересный момент. У нас через стенку располагается санузел, и поэтому очень легко повели оттуда канализацию, горячее холодного водоснабжение. Единственная трудность была, у нас находится вытяжка, соответственно, там, в изначальной кухне. И поэтому мы провели э, трубу э, над потолком в спальне. Занизили потолок, но здесь как бы высокие потолки, больше трех метров, так что это было нормально. А в этом помещении для того, чтобы оставить максимально высокий потолок, мы а, опустили его вот в эту часть совсем минимально, а здесь у нас здесь будет большой темного цвета короб с подсветкой. Он с одной стороны носит и декоративный такой момент определенный, он зонирует это пространство, а, но при этом при всем у нас там спрятана труба. То есть такое вот интересное решение дизайнер, дизайнерское. Кухня-столовая получилась таким центровым помещением в квартире, откуда у нас выход в одну спальню и выход в другую спальню детскую. Да. Да, то есть, условно, такое сердце квартиры. Объединяющее пространство, большое, с тесным светом. В этой квартире получилось уместить какие-то подсобные помещения? Да, конечно. У нас здесь на входе идет гардеробная для верхней одежды. Плюс э, встраиваемый шкаф в спальне э, и в детской большая полноценная гардеробная, причем с зоной хранения там, детских игрушек, всяких таких вот вещей, да, все отместилось. Что у нас еще? Ну, на что нужно сакцентировать и обратить внимание? Во-первых, здесь присоединение, еще раз повторюсь, лоджии. Квартира да, находится на седьмом этаже. На седьмом этаже да. Соответственно, у нас должна остаться одна аварийная лоджия, один аварийный выход. Да. И у нас так как объединение двух лоджий, соответственно, в той части мы просто сделали объединение лоджи а во второй комнате у нас там появляется противопожарная штора по всем нормам, чтобы в случае чего от пожара можем там скрыться. Алина, были ли какие-то сложности с лоджией? Потому что лоджи мы здесь объединяем в одном и другом случае, соответственно, она должна быть теплая. По описанию застройщика здесь теплое остекление. И действительно ли это так? И какие были еще... Дополнительные мероприятия, чтобы мы могли ее объединить с комнатами Это не так, потому не что так, стекление что? было холодное Изначально, да? да, это было холодное стекление Причем а стена, примыкающая между лоджией и гостиной, она была тоже неутепленная Вот в чем проблема То есть автоматически, при том, когда начинался ремонт, нужно было окна менять на теплые И утеплять полностью контур Соответственно, так пришлось делать изначально то есть утепляли полностью контур, чтобы не было никакого промерзания, а, и, и меняли стеклопакеты на теплые. Да, так как это новый дом, то есть согласование было еще и с авторами дома тоже такой момент. Mm -hmm. Интересно. А, но это не всегда встречается, но как, когда фасады на гарантии, и автор дома еще имеет какую-то на них власть, вот, да, они просят с них какую-то тоже визу взять. Так, ну что, пойдемте посмотрим в санузле. У нас там есть такое тайное местечко. Предлагаю пойти посмотреть это все вживую. Пойдем? Угу. Собственно, сейчас пойдет об этом речь. Это у нас шкаф. Расскажи, почему он здесь появился? На самом деле, у нас здесь проходит граница кухни. Так как у нас санузел не может располагаться над кухней, было принято решение сделать встроенный шкаф. Заказчиком он был нужен, у нас здесь будут храниться э, всякие туалетные принадлежности, полотенца и прочее, прочее так что здесь он был крайне уместен. Кроме того, есть такой момент, э, там у нас внизу проходит цоколь, и коммуникации, которые нам нужно было протянуть от коллекторного узла на кухню, мы провели как раз-таки под этим цоколем. Обеспечив необходимый уклон. И, да, и трубы ничему не мешают, то да, есть все, все спряталось? Да. Обращу ваше внимание, что шкаф встроенный должен выделен быть конструкциями строительными и иметь двери. И в экспликации он идет как отдельное помещение с отдельной площадью. То есть это очень важно, когда мы говорим о том, что мы прикрываем наше нарушение. То есть мы условно его не прикрываем, а это один из вариантов, чтобы решить вот этот вопрос, увеличение санузла, но вроде не увеличение. Да. Ну что, еще хочется разузнать по поводу стилистики, которая здесь выбрана. Я, я слышала, что она очень интересная. Да, очень. Вот, Я предлагаю пойти вернуться на прежнюю локацию и там уже обсудить, что будет именно по дизайну. Начнем с кухни-столовой. Что у нас здесь интересного, красивого? А, заказчица изначально хотела здесь делать во всех помещениях лофт. Ей очень нравится этот стиль, она прислала референсы, которые сразу давали об этом понять. Соответственно, у нас очень много отделки декоративного кирпича, очень много отделки а, штукатурки под бетон. Соответственно, у нас здесь появляются темные фасады с черным стеклом. Вот это вот черный короб, о котором я уже говорила, зонирующее пространство здесь и здесь у нас идут такие не колонны, но просто такие большие площади кирпича и штукатурки. А мебель соответственно тоже постараюсь сделать в таком же стиле. В санузеле у нас темный керамогранит. Решение там тоже такие очень интересные Краны, которые черного цвета Идут из стены, из кирпича Много подсветки Мне кажется, в лофте это очень важно, да? Да, конечно подсветка, Чтобы помещение было темным, скучно Да, потому что там, так как преобладающие темные, черные, серые цвета Конечно, подсветка имеет большое значение Здесь, кстати, в этом помещении у нас Четыре, по-моему, сценария по свету. То есть у нас подсветка вот этого короба, подсветка стен вот в части, где идет диван. Плюс у нас отдельная люстра, очень красивая, лофтовая такая, с металлом и стеклом над обеденным столом. И здесь тоже такая же красивая люстра. Детскую мы, конечно, сделали помягче. Все-таки это детская. Там серые обои, но с носорогами. Вот. И в спальне тоже все-таки стиль такой более... Такой более лаконичный, тоже темный, лофтовый. Там огромное зеркало, которое увеличивает, в принципе, еще большая площадь. Потому Это, что, кстати, интересный прием. Да, потому Я когда что когда видела визуализации, помещение казалось очень большим. Да, потому что когда мы понимаем, что очень маленькая все-таки спальня, нужно ее хотя бы а, визуально увеличивать и большие такие зеркала в этом очень помогают. Также мы объединили там такие декоративные черные панели ребристые. Мы сделали их не только вдоль а, спальни, но еще вдоль лоджии. Соответственно, мы объединили это пространство еще визуально, больше да? визуально, визуально да. То есть как бы оно смотрится таким достаточно большим, то есть никак не найти. Очень Очень хочется, хочется посмотреть финиш этого Надеемся, что увидим. Вот. Соответственно, ну и в прихожей там тоже идут эти лофтовые мотивы, тоже кирпич, тоже мебель в, стиле, в этом же стиле. вот там Какие-то лавочки открытые, черная металлическая мебель. То есть, ну, в таком стиле. Очень хочется, чтобы уже этот объект реализовался. Очень. Он, на самом деле, стремительно у нас тут воплощается в жизнь. Поэтому, возможно, мы вам покажем итоговый вариант. Как вообще... Кухня-ниша, кухня-столовая наша тут вписалась в интерьер, стала сердцем квартиры. Ну что, подытожим. У нас получилась прекрасная планировка квартиры с красивейшей кухней-столовой, просторной, светлой, площадью около 20 метров вместо 9 квадратов, которые были. Две изолированных спальни, взрослая и детская. Мне кажется, квартира стала настолько функциональной, что заказчица будет наслаждаться в ней. А на этом у нас все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи. Пока.